Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим о новостях прошедшей недели в мире плагинов и музыкального оборудования. И давайте начнем с одежды, как бы это странно не звучало, но у компании Roland, если вы не знали, есть своя линейка одежды, рассчитанная на музыкантов и продюсеров. И, собственно, они анонсировали новый вид маек с замечательными принтами и изображениями замечательной драм-машины 808. Уверен, вы о ней слышали и пользовались сэмплами, как минимум, с этой драм-машины Например, бочка 808, она не просто так называется Это именно та самая драм-машина из 80-х, сделанная компанией Roland У меня есть копия этой драм-машины от компании Behringer Я очень доволен, шикарное звучание Она подходит как для старого R&B, так и для современной трэп-музыки, хип-хоп-музыки и так далее В общем, это культовая барабанная установка, вы однозначно знаете, что это такое но если вы не знаете, что подарить, например, вашему другу-музыканту или коллеге, э, вот отличный подарок, такая футболка, можете пройти по ссылке в описании к этому ролику и заказать себе майку. Я однозначно себе одну закажу. Еще одной интересной новостью стало новый вид гитары, сделанный из кофе. На самом деле подобных экспериментов было довольно много. Даже э, мои знакомые из Cropper Guitars э, в России делали что-то подобное из э, Ролтона, по-моему, если я не ошибаюсь, из Лапши Ролтон делали гитару, но э, вот совсем недавно сделали также гитару из кофе, и это очень интересно, очень классный экспириенс, я... Также в, ссылке, в описании к этому ролику оставлю ссылку на видео, где вы можете посмотреть полноценный э, процесс создания этой гитары и что в итоге получилось. Но ну, вот, в общем, люди вот так вот <смех> развлекаются и делают инструменты из самых что ни на есть подручных средств. Ну и по традиции я поделюсь с вами новым бесплатным софтом, который появился на этой неделе. И начнем мы с, опять драм-машин 808, 606 и 909 от компании Roland. Но теперь она сделана в виде маленьких сэмплерных библиотек с графической оболочкой, которую для нас любезно предоставила, э, предоставил блок, точнее такой портал для музыкальных продюсеров, который называется Bedroom Producers Blog. То есть это, собственно, непосредственно блог саунд который которые работают в спальне. Если вы не знаете, этот портал очень классный, очень интересный, и на него переходить, там очень много энтузиастов, кто сидит обсуждает разные темы, и в том числе делают вот такие инструменты совместными усилиями, то есть все сэмплы и звуки сделаны в этом, для этого инструмента, сделаны абсолютно э, на инициативных началах э, пользователями этого портала, то есть там задействованы реальные живые звуки этой драм-машины, и создана такая очень простая легкая оболочка в виде... Она состоит из двух ручек, то есть вы можете управлять громкостью и длиной релиза сэмпла и, естественно, вы можете вывести это все на разные каналы То есть эти инструменты работают еще в мульти-тембральном режиме, в мультиканальном режиме Что позволяет независимо обрабатывать каждый элемент э, этой драм-машины То есть, опять же, это гораздо удобнее, чем использовать просто сэмплерные библиотеки с вавками, Где нужно еще использовать какой-то сэмплер, все это загружать Тут, в принципе, уже есть готовый инструмент Вы можете его загрузить и попробовать создать биты на культовых классических драм-машинах и просто даже на них поджемить, потому что там даже предлагается клавиатура встроенная виртуальная То есть вы можете просто мышкой поиграть, не используя живую MIDI-клавиатуру Так что обязательно переходите по ссылке в описании и попробуйте Бедром Producers Black не только драмашины на нас порадовали на от недели, но еще и плагином обработки, который называется просто Сатуратор. Тоже очень классный плагин, в котором объединены типичные для сатурации алгоритмы такие как пленочная сатурация и ламповая сатурация и всякие дополнительные возможности для подкрутки звука. В общем, также переходите по ссылке в описании, абсолютно бесплатный плагин, скачивайте, устанавливайте и пробуйте. Я уже рассказывал про Артурию: что у них вышло большое обновление э, винтажной коллекции классических инструментов Как вы помните, э, они наконец-то туда добавили э, копию Juno 6 И этот синтезатор 80-е славился в первую очередь своим неподражаемым хорусом То есть этот хорус эффект, который позволял создать вот эти обширные пэды, лиды, плаки Ну то есть вообще, вот он именно и делал тот самый характерный для synthwave звук и Arturia решила выпустить этот плагин, то есть этот эффект, как отдельный, собственно, плагин. И также раздает его бесплатно, ограниченное время, так что успейте перейти по ссылке в описании и себе его а, скачать. Для этого просто нужно зарегистрироваться на сайте Артурии. и у вас в личном кабинете к вашему аккаунту привяжется этот плагин. Так что также переходите, это культовый а, хорус, и очень круто его иметь у себя в арсенале в виде плагина. У нас в чате Logic Pro Help, кстати, ссылка на него тоже будет в описании, переходите, если вы еще не там Часто задают вопрос, есть ли какой-то аналог для SM-экзоскопа Кто не знает, это такой э, осциллоскоп, который позволяет отслеживать форму сигнала в реальном времени то есть Что происходит непосредственно после обработки, например, там, компрессии, громкости, изменений каким-либо эффектам и с SM экзоскопом в принципе никаких проблем нет, но очень у многих он как-то то не так встает, то как-то не так работает И у многих был, собственно, и вопрос, есть ли чем его заменить И вот э, на этой неделе появился новый плагин, э, который называется Wave Observer И он, собственно, позволяет также в реальном времени следить за формой волны и довольно интересный интерфейс Гораздо более современный, нежели чем у sm -эзоскопа. Вот Также абсолютно бесплатный Переходите по ссылке в описании Попробуйте э, Вполне себе отличная альтернатива для SM-Ezoscope И последняя новость на сегодня Акустика аудио также порадовала всех нас Рождественским подарком в виде нового Channel стрипа Под названием Serice э, Это плагин, который эмулирует британские консоли и там сразу есть все секции, то есть есть секция преампа, есть секция эквалайзера и компрессора, то есть такой плагин 3 в одном э, с характерным, конечно же, окрасом от, как у всех плагинов Акустика Аудио. И я сам ими часто пользуюсь, правда, должен сразу вас предостеречь, что эти плагины очень прожорливы, потому что они работают по методу сэмплирования, то есть как бы ваш звук проходит как сэмп, сэмплирование и пропускается через виртуальный, вот этот вот, виртуальный прибор или консоль, или компрессор и обратно транслируется уже с такой неким окрасом, то есть они разработчики из акустика аудио говорят, что таким образом звук становится живее, чем просто алгоритмическая обработка, как это у других плагинов но, тем не менее, это требует ресурсов очень прожорливых. То есть, если вы, например, у вас большой проект, то поставить много плагинов от акустики аудио сложно даже на очень производительных компьютерах и процессорах. Но так или иначе, использовать где-то в единичных случаях эти плагины очень круто. И если вы ни разу не сталкивались с акустикой аудио, отличный повод с ними познакомиться, потому что действительно они звучат очень круто. И вы также можете найти в интернете, на ютубе очень много видеообзоров, их плагинов и там даже просто люди ставят себе их скажем так в инсерты эти плагины ничего не крутят и просто включает выключает звук всего миксом просто кардинально меняется то есть появляется так раз теплота звучания в общем тоже рекомендую изучить и отличный повод рождественский подарок чтобы собственно познакомиться поближе уже на практике с этими плагинами ну что ж, на сегодня это были все новости Не забывайте, что в описании есть все ссылки На все, о чем я сегодня говорил Ну а я вас хочу поздравить с наступающим Новым годом а, Несмотря на то, что этот год был довольно сложный для всех нас э, Тех, кто связан с творчеством С музыкой э, Я уверен, что в следующем году все будет лучше Все будет налаживаться Поэтому в первую очередь желаю всем творческих успехов Вдохновения Потому что это самое главное И конечно же развиваться, учиться, познавать новое Открывать новое очень надеюсь вам в этом помочь, поэтому подписывайтесь на наш канал Logic Pro Help, не забудьте поставить э, лайк этому видео и нажать на колокольчик при подписке, чтобы не пропустить наши новые видео, которые будут выходить э, каждую неделю и по нескольку раз, в том числе и по Logic, по плагинам, новости, мой личный блог, то есть на этом канале все. Вступайте, как я уже говорил, в наш закрытый клуб, если вы еще этого не сделали, мы там также общаемся в телеграм чате, обмениваемся опытом, какими-то советами, идеями, новостями, так что оставайтесь на связи, в следующем году будет очень много тоже нового интересного в нашем проекте Logic Pro Help, будем с вами на связи, я делаю новые курсы для вас, записываю новые ролики на YouTube, так что пишите обязательно вашу обратную связь, находите меня везде, в том же телеграм чате, либо в соцсетях, меня довольно легко найти. И пишите свои пожелания, предложения, мне вообще очень приятно знать ваш фидбэк. И я очень надеюсь, что в следующем году у нас у всех будет много классной музыки, много творчества, много развития. Наконец-то откроются все площадки, мы сможем выступать. Но пока есть повод посидеть дома, рождественские праздники, попробуйте также поэкспериментировать, поиграть на своих любимых инструментах или позаписывать какие-то треки. В общем, всем желаю отличных праздников, отличного Нового года. С вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующем году. Всем пока!